Друзья, всех приветствую на канале, всем хай, подписывайтесь. Стараюсь людям доносить полезность, чтобы знали все понемножку о различной бытовухе и не только. Вы видите на экране, речь пойдет об отвертках. Ой, смотрите, свершилась мечта идиота обзавелся вот такими брендовыми отвертками уже наконец-таки. Сейчас я вам расскажу про эти отвертки, не торопитесь. У меня обычно подробные все обзоры. Что меня сподвигло купить вот именно брендовые, и вообще я хочу согласиться со многими по поводу того, что лучше один раз нормально купить, пусть чуть-чуть подороже, но купить нормальные отвертки или инструменты, или вообще какие-нибудь предметы. У меня работа связана с тем, что мне приходится применять инструменты. Ну, пока такая работа, да. У меня разные работы, но, но одна из работ – это вот, использование инструментов. И вот, смотрите, вот у меня вот такой набор вот есть. Я уже его как-то однажды показывал. Это китаец. Вот. Это китайский набор, да. Тоже желтенький, смотрите, такой симпатичный. Сколько тут отверток? Две. Две. 4, 6, семь, семь отверток, да, приходится кое-какие сборочные работы проводить, и вот смотрите, видите, вот, что с этой отверткой стало на нескольких объектах, где мне приходилось кое-что собирать, ну, в частности мебель, подрабатываю, собираю мебель, вот смотрите, видите, вот так, вот так ее слизывает. Она как бы вроде хром-ванадиум, да, хром-ванадиум так не должен слизываться. То есть это уже здесь обман. Это отвертка, ну, от, опять же, от одной вездесущей компании китайской. Может, кто-то узнает ее, я ее называть не буду. Кстати, это не реклама. Здесь я хочу рассказать просто про сравнить э, качество отверток китайских и брендированных. Кстати, вот эти, ну, не брендированных, а брендовых, это вот именно брендовые. Брендированные могут быть вот эти, вот, вот такие отвертки с разными названиями от разных э, уже импортных э, производителей с различными там российскими названиями или заграничными, которые мастырятся под э, бренд типа, с, ну, с легендой о том что они там известные заграничные бренды кстати китай китаю рознь вот я хочу сказать прежде чем я вот расскажу про это извините за то что вода немножко воды вот смотрите китайская отвертка тоже желтенькая это уже ударная отвертка да вот она тут граненая с байком тут стержень через всю ручку проходит она тяжелая Китайская. Я по ней бомбил, долбил. Она, Вот она по качеству классная. Но вот эти отвертки можно встретить у знаменитых брендов, потому что знаменитые бренды тоже закупают или размещают заказы на хороших китайских заводах и потом наносят логотип. А китайцы потом новые no запускают, или наши вот опять же вот такие вот прибегают и размещают заказ там со своими логотипами. Ну и попадается хорошая китайская отвертка. Вот как это вот, видите, это ударная. Вот это вот, я сколько, и, сколько ими работал, вот они не гнутся, не слизываются. Сталь, написано Professional сталь S2. Они разные есть, да, там и шлицевые, и крестовые. Итак, перейдем вот к этому набору. Меня что удивило, он абсолютно не китайский, не китайский. Я, хотя на сайте, где я заказывал, написано, что производство Китай. В итоге выяснилось, что он сделан во Франции, то есть фирма Стэнли, она сейчас ну, активно производится во Франции. Стэнли, всем известно, это американская компания с большой историей с хорошими инструментами, там есть просто Стэнли, есть Стэнли Fat Max. достаточно знаменитая на весь мир инструментальная компания. Кстати, про Стэнли в прошлом ролике тоже вот засветился момент, про перфоратор, как наши работяги работают перфоратором. Если хотите, посмотрите, ссылку оставлю в описании или вот тут здесь подсказочка, вот тут вот кликните и увидите, потом перейдете, посмотрите. так смотрим. Вот остановились на том, что во Франции, да, производится. Но что больше всего удивило, вот здесь вот этикетка, на которой указано о том, что произведены данные отвертки непосредственно в Германии на заводе. И здесь есть этикетка, я сейчас... А, не этикетка, а данные о том, что кроме того, что вот здесь написано, сделано во Франции, вот здесь указано, товар из Бельгии, то есть бельгийская какая-то здесь регистрация идет. И все, про Китай нигде ничего не сказано. Вот, покупал вот здесь вот, вот смотрите, вот в этом магазине. Тоже не реклама, причем, когда покупал, произошел косяк с покупкой, я перезаказывал вот этот комплект, он запечатанный идет, да. Полностью. Ну, тут такие наклейки, я их содрал. Вот они, видите, полукруглые, если видно. Вот скотч. Я их содрал, открыл. Косяк от магазина какой произошел, вернее, ко косяк при заказе какой произошел, не, несмотря на то, что это все было тоже запечатано, не хватало одной единицы в комплекте. Здесь 10 штук, в комплекте оказалось 9. Хотя был полностью запечатан комплект Не хватало вот одной маленькой отверточки. Это я вам подсказываю для того, чтобы вы, если будете заказывать вот в этом надежном магазине, опять же, вот в этом надежном магазине, а он надежный, я это, ну, как бы вам подтверждаю, в этом магазине, если будете заказывать и получать на пункте выдачи, или если вам курьер привезет, Сразу проверяйте, чтобы оформить возврат. Я так не сделал, я на пункте выдачи не проверил, принес домой, распечатал, открываю, там 9 штук. Меня это, конечно, очень сильно удивило. Ну и я оформил на сайте, тут же оформил на сайте возврат, без проблем, именно возврат, не замену. Я отправил обратно на пункт выдачи, все приняли без, беспрекословно. На сайте там у них, конечно, написал ну, негативный отзыв, они там извинились, перезаказал товар, несмотря на то, что отправил этот товар обратно. И денег еще не зачислено было они сказали ждите в течение пяти дней зависит от банка терпите я сейчас вот расскажу чтобы вы знали я просто хочу нести полезность чтобы ну, люди боятся покупать в интернете я тоже до какого-то момента боялся раньше в интернете затариваться потом потихоньку начал затариваться но ну, в таких в проверенных магазинах до да, репутацию смотрю и никогда не было косяков Это вот впервые произошел косяк вот с этим с этим магазином и вот я вернул и заказал сразу еще один такой, сразу, по цене, кстати, по очень привлекательной цене, везде. Вот этот вот набор, посмотрите в интернете, он около 2000 рублей стоит, а где-то есть и 2900 уже. Я приобрел в черную пятницу, так получилось, да, я не стремился приобретать именно в черную пятницу. Вот 1300 рублей мне обошелся, вот такой вот шикарнейший набор. И перейдем вот к непосредственному уже рассмотрению этого набора, да, сразу хвалю вот этот набор, набор шикарный. В таком вот кейсе, отличие, конечно, от китайского, ну, колоссальное, сразу скажу, вот я его открываю, вот смотрите. Кейс достаточно плотный, вот эти вот, вот эти штуки, кстати, не как на китайских, они хоть и без петель, да, такие гибкие, но не хрупкие, то есть они будут жить вот эти. Но мне кейс не нужен будет по, по работе. Я в общий кейс вот это все сложу. Это я вам сейчас все показываю. Итак, вот берем обычную отвертку, второй Philips, Вот смотрите, написано вот здесь. Вот, вот она. Я еще их не применял, но я в них уверен. Вот такая вот э, рифленая рукоять, да. Ну она как пластик похожа, вот тоже вот как вот это вот. Но нем, немножко как бы, вот сейчас вот аналогичную возьму, да, PH2, да, вот, вот китаец и вот американец, так скажем, с французского разлива, да, ну, по длине вот это вот китайская, она длиннее, но, преимущество в длине, но полный косяк, конечно, вот в том, что она абсолютно пластилин, пластилин, то есть, я там пытался закаливать потом, нифига она, ничего это не, не, не подходит, эти все моменты. И вот вот эти вот. Сразу скажу, что... Ну, качество шикарная ручка ну, немножко не, не такая пластмасса как вот здесь вот здесь вот резина посмотрите она приятная на ощупь здесь какая-то она такая вся шершавая я в подробностях вам сейчас рассказываю это для того чтобы вы знали я убежден в том что многие стоят перед выбором какие отвертки купить ну кто понимает да я вам сразу говорю, покупайте сразу хорошие лучше переплатить 500 рублей там больше, да, но вы не будете потом бегать за отвертками, там, за инструментом, э, покупать еще один, второй, третий раз, десятый раз, там, что вам потом в сумму вылится, таких же вот инструментов. Один раз и навсегда, там, или на долгое время. Это не слесарные отвертки, сразу говорю. Это отвертки, ну, такие плотницкие. Ну да, они в строительстве могут применяться, но я вот для сборки мебели их купил. Ну, их, конечно, можно и в силовых каких-то небольших моментах использовать. Маслостойкие здесь, конечно же, вот эти рукоятки. но ну, у меня будет по столярке. Тем более, видите, они круглые здесь, да? их не ухватить, вот как вот эти граненые, есть отвертки, да, вот силовые вот гранью, то есть можно ключом где-то подвернуть, вот так вот, ключом захватить и подворачивать, и бить, что-то подбивать, эти так не получится, они не ударные, они просто, ну, для... Нормальных, обыкновенных, ну, работ монтажных, столярных. С лесарки, да, их тоже, конечно, можно применять. Но давайте вот сейчас про продолжим по обзору вот этого вот инструмента. Я не обзорщик профессиональный, там не репетирую. Я спонтанно все показываю мужикам, мастерам, чтобы знали, что есть достойные инструменты. Чтобы не было попадоса по инструменту, по инструменталке всякой, да, чтобы купили и нормально работали. Значит, здесь, смотрите, 10 отверток, вот шлицевая, шлицевая да? 8 на 150, вот такой шлиц, я, тут по размерам-то я особо не, тоже не мастак, тут ориентироваться 64-921, я не знаю, что это такое, это артикул, но вот 8 на 150, это 150 длина, 8 миллиметров, вот, вот, ширина, походу. Вот следующая тоже шлицевая, да, причем, смотрите, если здесь видно будет, если сравнить, вот тут шлиц, он такой рифлененький, да, то есть чувствуется, или это ковка такая, или это такая заточка интересная, да? В общем, классные отвертки, ну, что тут говорить. В них может какие-то косяки выплыть, да, вот, смотрите, вот здесь вот, допустим. Есть небольшие ну, заусенчики, ну, вообще не критические. Ну, облой – это когда отливка идет в рукояти, да, то остается, ну, технологический облой, который абсолютно не напрягает. А, и вот тут вот есть, кстати, отверстия в отвертке. Ну, наверное, вешать их на крючок или вот так вот. Где-то проворачивать. Но я вот так не буду работать. Мне это не надо вот с, с этими отвертками. Для таких работ есть более мощные. У меня, кстати, заказан один товар уже в пути. Я потом покажу. Вообще бомбический тоже. Это отвертки, комплект отверток ударных. Синий Bosch Professional. Это вообще бомба. Я заказал их в Америке. Ну, они в пути. Обошлось мне 4000 правда, вот эти отвертки, а этим вот 1300, да, и успел купить. Они, по-моему, и сейчас вот на данный момент, в декабре 2020 года, пока цену тоже не взвинтили. Так, остановился вот на этой, да, это у нас 6,5 на 150, то есть вот тут вот 6,5 жало, да. Вот это вот тоже шлицевая, так сейчас отложу. шлицевая, это 5,5 на 100. Я не ориентируюсь, я подбираю отвертку, вот работаю, крутит-крутит нормально. Хотя я знаю, не просто так сделаны, конечно, размеры, потому что реально отличия есть в монтаже. Вот особенно позидрайв, пози да, отвертка и PH-2, они PH-1, они похожи, да. Но позидрайверские, драйверские да, саморезы, шурупы крутятся очень плохо PH-2. Ну, то есть ты срываешь шлицы. ПЗ-позидрайвер или как он там называется, ты не срываешь шлицы. То есть у тебя аккуратная работа происходит. Ну, вот так, это 5,5 на 100 была, да, то есть это 100 10 сантиметров она это у нас получается 15 сантиметров это тоже 15 сантиметров это вот идет маленькая тоже шлицевая все хром ванадиум да вот здесь вот указано не знаю увидите вот тут зеркально просто написано не выбито да, ну, гравировка это маленькая 6.5 на 45 миллиметров то есть это вот четыре с половиной сантиметра длина и вот такая рукоять я думал на фотографии когда приобретал думал вот эта рукоять она покрупнее но она совсем какая-то миниатюрненькая но удобно для маленьких работ в принципе прокручивать вот у меня есть тоже вот такая вот отвертка вот маленькая да если сравнивать смотрите вот насколько отличие вот, это ударная, да, вот тоже, кстати, ну, это китаец, но, опять же, повторюсь, но ну, прикольный, юзал везде, живучая. И вот у меня есть, значит, вот, вот такая еще отвертка, это американская отвертка, она у меня уже давняя, ну, компания Olympia есть, Olympia Tools. У нас в России не представлены, это мне давно-давно когда-то подарили кучу инструментов тоже вот друг из америки приехал хотел заниматься в россии вот этими инструментами ну, не срослось у него что-то вот это вот олимпия олимпия она как делается как в америке так и на тайване да и вот ну размещают заказы о чем кстати я и говорил что брендовые товары они не гнушаются размещать свои заказы на знаменитых Зав... Ой, на заводах в Китае, которые изготавливают для знаменитых брендов. Ну, это поюзайте, интернет вы увидите, наберете информацию, там, все это сказано открыто, никто не скрывает. Это ОМ-система называется такая, да, ну, не речь не об этом. Вот смотрите, вот такая. Так, я извиняюсь, что долгий обзор сразу извиняюсь долгий обзор и, или позже извиняюсь потому что вкратце невозможно снимать и вообще съемка это некий труд ты сидишь напрягаешься там жопу оторвал свою да и вот пытаешься всем донести пользу рассказать что почем в нашем мире да ну вот у меня как бы направление вот по техники по всякой бытовушки всякой да но у меня разносторонний канал но вот по крайней мере вот я вот в подробностях хочу рассказать, так что если что-то не устраивает, или, или проматываете э, вперед, либо скорость увеличиваете, а, о чем тоже мало кто знает на ютубе, э, под видео есть колесик, который вы нажмете и просто скоростной вот просмотр можете себе включить, ускоренный там на 1.25, на полтора сразу увеличить, да, на 1.75, то быстро я разговаривать начну, и вот так вот все у вас начнет мельтешить. Вот так смотрите, так далее. Или уходите, кому не интересно, это значит не для вас. А тем, кому реально интересно, оставайтесь всегда рад, всегда взаимка, и я вас понимаю, что вам это интересно, вот эти подробности, поэтому вот рассказываю. И ничего страшного, что долго. Вот такая отвертка, вот я сравнил, да, вот ее немножко склонился, сравнил вот с этой вот Олимпия, да, отвертка. Видите, вот у нее толстенькая ручка, резиновая полностью, кстати. Ну, как обрезиненная там внутри. Очень удобная. Она не укатывается, но я ее вот сейчас вот взял сравнить вот со Стэнли, да. Я думал, на фотографии это вот такая будет. Оказалась, вот такая вот. Ну, вот, вот сравните. Вот так вот. Это пузатенькая, это... Продолговатенькая такая, ну, тоже как бы пузатенькая, удобная, приятная, но ей, наверное, удобнее крутить, я не знаю, ну, в принципе, разницы никакой нету, вот. Пойдет, короче, дело нормально, и она без отверстия, вот, маленькие без отверстия уже. То есть вот выявился недостаток, если вы развесите комплект на крючки, то вот эти вот вы не повесите, и вот эти не повесите. Нашелся, да, уже момент, вот сейчас в процессе съемки. Вот, кстати, вот эта да, Олимпия, вот она, Олимпия, которая не представлена. И вот с ней давайте сравним тоже, вот смотрите, видите, вот. Это длиннее, это короче, два американских бренда, у этой вот такой вот, такая заточка, у этой вот такая вот заточка. Это приятнее, это просто стеклышко, да. Ну, запаянно нормально. Ну, крутить тоже удобно, тоже старая давняя отвертка. Вот, вот маленький, да. Теперь перейдем к следующей. Опять же маленькая тоже шлицевая, не шлицевая, а PH2. Вот она. Так, размер. 2 ptx умножить на 45 я не знаю что это такое честно говоря кто знает напишите подскажите в комментариях я не ориентируюсь в этих э, размерах в этих параметрах я работаю чисто вот, вот так вот увидел саморез и вхерачил его закрутил аккуратненько или еще как-то вот, вот такая это тоже четыре с половиной сантиметра вот семь с половиной сантиметров ph1 ну, ph1 да, на 75 вот вот такой длины да. если сравнить а давайте я ее сравню сейчас вот по, не знаю вот она вот, вот с китайцем сравнение она покороче китайц, длиннее китаец слизанный, это я надеюсь не будет слизываться я а, видел у мастеров у них все нормально с, с такими отвертками они живут Но, опять же, это не слесарные отвертки Это столярно-плотницкие больше Монтажные такие вот В строительстве где-то, да, подойдут ну, на некоторых моментах, опять же, без э, гиперсиловых нагрузок Вот следующая отвертка, PH2 Это на 100 миллиметров Это вот, вот эта вот длина, это 10 сантиметров и здесь сжала PH-2. То есть, ну, вот под большинство а, крепежа. Вот он. Вот эта вот отвертка, она будет постоянно в работе. 10 сантиметров. И вот если ее сравнить, а, с, опять же, с китайцем, вот, она а здесь она длиннее, а китаец короче. Вот. PH-2. PH- это? А, нет, нет, извините. Вот, вот PH-2. Это короче, ну длина не всегда прям супер играет роль, хотя иногда бывают моменты, где очень далеко надо подлезть, у меня есть отдельные тоже длиннющие отвертки, если хотите, потом обзор сделаю на эти отвертки. И вот смотрите, вот она 10 сантиметров, ну и, короче нормально, пойдет дело, нормально. И вот это вот 150 PH3, это 15 сантиметров, толстая жало, И все, вот это магнитится. Да, давайте, вот я сейчас еще раз повторюсь, вот магнитится. Вот, сейчас покажу примеры вкручивания. Друзья, ой, извиняюсь за сумбурность текста, <laughs> опять же, да. Все это дело очень Тяжело снимать, показывать Но вот делюсь все равно Итак, вот, вот эти вот Отвертки мы обозрели С вами, теперь вот переходим вот к этим конечно это не самый большой набор ну, вот это из линейки Стенли есть там и по 30 штук и по еще какие-то ручки у всех они сейчас идут одинаковые вот в двадцатом году с двадцатого года у всех вот такие ручки и вот такие вот я вытащил вот эти вот маленькие отверточки вот очень удобные ну, у меня таких не было я надеюсь они живучие тоже вот здесь вот такая вот штучка, торец, вот он крутится, это вот упираетесь в ладонь, смотрите, вот многие показывают, и никто подробно не говорит, как это работает. Упираетесь вот так, раз, вот под пальцы, и вы с упором крутите, с упором, так, то есть она крутится, вот видите, торец упор стоит на месте а сама рукоятка крутится ну са, сама отвертка она вот в этом кейсе видите вылазит за да, вот у нее свое место жительства в кейсе вот здесь по длине она здесь подходит а это сюда но я кейс в итоге ну использовать не буду я в общий ящик это все сложу у меня это все будет под рукой вот но про кейс давайте раз пошла речь, да, вот тут выбита вот это вот стемли, он, пластмасса, опять же, не китайская, он не воняет, и вот что в этом кейсе есть, вот такие петли, это, судя по всему, его, наверное, можно как-то повесить куда-то в мастерскую, и он будет как шкафчик, типа того, да, висеть и открывать его можно, как шкафчик. Такое применение, его как шкафчик вешают, значит, это компенсирует тот момент, косячный на наш взгляд, на мой взгляд, как показалось, что вот в этой рукоятке нет отверстия, а в этой есть, как полный комплект повесить на крючки. То есть повесить полный комплект вот в этом шкафчике сразу, в этом кейсе, то он будет висеть и в этих нишах все будет держаться. Да, и вот так вот он будет висеть, вы будете подходить. Или в транспорте где-то тоже можно, ну в каком-то спецмобиле, да, допустим, инструментально. Вот это тоже так повесить можно. Но я буду без кейса, у меня общий кейс. И вот сейчас на ваших же глазах из этого кейса все повытаскиваю как раз все отвертки и засуну сюда китайские. Это, конечно, зашквар. Но ничего страшного, пусть там какие-то Они, кстати, и по размеру не подойдут, ха-ха-ха. Вот. Так что китайские вообще можно на свалку выбросить. Они не лезут здесь, вот, не по размеру. Я думал, влезут, облом. Не лезут, то есть не невзаимозаменяемые. Да? Вот. Как -как какие-то отдельные можно будет положить, но не все. Вот эти вот большие, а, вот большая влезла. Ну-ка, может быть, вот эта тоже влезет, а? Нет, она никуда, она никуда не влезет. Вот самая большая. Вот эта вот большая, она отдельно будет вообще где-то где жить в итоге. И вот сюда я вот сложу вот эти вот, вот эти китайские, они в утиль уходят так, и смотрите, опять вернусь к этикетке, но ну, я в подробностях опять же, извиняюсь, значит вот это, это линейка не Фэтмакс, а это обычная линейка Stanley. но это не означает, что это хуже, чем Fat Фэтмакса Max. Fat Max не было раньше вообще у Стэнли это они потом маркетинговая заманила, устроили Все, весь инструмент одинаковый, просто Фэтмакс там более такой весь симпатичный там кому-то, да, Чей-то взгляд, а так все одно и то же. И вот Кэшван Грип называется, до да, переводится. Вот эта модель Кэшван, он Кэшван Грип. Вот правильное название Кэшван Грип. Это мягкое завинчивание, то есть так вот гладкое завинчивание или как э, легкое непринужденное завинчивание. Вот так вот это, вот такой слоган. И видите, он зарегистрирован у них как торговая марка, трейдмарк. А вот здесь вот буковка R, так, сейчас, извините, светится чуть-чуть, да, а вот здесь вот буковка R. это буковка R означает «Registrated», это, то есть, авторское право есть на этот знак, а это слоган ихний, да. Это мягкое завиншивание, это торговая марка. То есть. И Fatmax также зарегистрирован, Стэнли Макс, И у них все это в одну кучу, у них нету там разделения профессионально непрофессиональной. У них все для профессионалов, и это вот тоже профессионально. Вот посмотрите, видите, у них даже вот два вида логотипа, да, вот написано Registrated Trademarks. И вот про Бельгию, кстати, вот кому интересно, про Бельгию опять же. Это про Францию, но ну, реально во Франции сделано, про Китай ни слова. Вот сейчас давайте я вам продемонстрирую на брусочке работу, ну нескольких ответов. Вот я приготовил саморезики, значит вот такой вот по столярке, по плотницким, да, делам по дереву. Такой по металлу, все Будем это вкручивать. Делать. Шлиц, здесь PH2, Philips2. Вот эти черненькие, они все э, PH2. Вот идет также у меня идет э, вот такая вот спресс шайбой, да, тоже. Это PH2. Ну, кровельные, или как их называют. Ну, не обязательно кровельные. Что их называют кровельные, непонятно. Они для всего. пози вот, да, Drive, Ну, тоже, он, они похожи, кстати, PZ2, да, вот все думают, а, разницы никакой. На самом деле, здесь немножко... Вот это вот по-другому сформировано вот это вот, вот этот крестик. И вот у него такие вот лучики есть. Вот это означает, это метка о том, что это PZ, PZ там PZ1, PZ2, разные они бывают. Так что давайте сейчас приступим. Беру PH2. Вот она. Давайте посмотрим. Она магнитит. Магнитит. Вот, вот. Тяжеленький, не, не сильно поднимает. И магнитит вот непосредственно вот здесь у шляпки. Смотрите, вот раз, вот поднимает чуть-чуть, да? Тяжелый не удерживает. Здесь не магнитит, вот здесь магнитит, вот здесь не магнитит, вот здесь магнитит. <с <over> <с...> да, давайте вот смотрите, вот я установил, придавил чуть-чуть его, вот и давай вот вкрутим, вот. И вот она четко схватила, вот, шлиц встала, и нету никакого люфта, кстати, я вам хочу сказать, вот что отличается от китайских. Вот он плюс, еще один. И закручивается, смотрите, рукоятка очень удобно кстати, она не круглая, она такая гранененькая, да, и вот я перехватом вот этим вот, смотрите, вот пальцы, да, вот перехват делаю, вот, то есть, вот тут вот, Давлю большим пальцем, а здесь вот перехвачиваю. Вот. И, и вот такой вот эффект происходит. Смотрите. Раз. То есть я не буду докручивать до конца, чтобы стол не портить. Ну вот на весу. Вот. вот. Ух, нормально. Нормально. И сразу говорю, будет жив жить. Отвертки будет жить. То есть ей вообще пофигу на. Смотрите. Ей, ну, вот эта краска, или как она там подтерлась, конечно, но ей вообще пофигу на вот эти грани. Если вот китайская, ладно, давайте я сейчас возьму китайскую. Сейчас я вам покажу. Сейчас мы сравним, все-таки. Смотрите, какая жуть. Во-первых, вот ставили вот это PH2. Вот оно, написано PH2, 125 миллиметров. То есть 12 миллиметровая. Да? Смотрите. Смотрите, что произошло. Вот, видите? Вот как вкручивает. Смотрите, она полностью... Вот, то есть, ею она вся съелась. Смотрите, вот пример прямо на ваших глазах. Смотрите, опа, вот она. Вот, вот. Это вот такой косяк китайский. И вот берем, да, вот я сейчас сюда положу это для примера. Кстати, кладу аккуратно. Чтобы она не укатилась, это вот один из факторов, что с круглой ручкой не надо брать. Я об этом уже как-то снимал видео. А вот это вот, ну, у нее хоть и круглая, но немножко граненая. Видите, раз и встала на месте. А эту положила, она укатилась. Потом ее ищи на монтаже, когда ты вот меняешь отвертки. Вот это вот геморрой. Кто понимает и знает, тот меня поймет, поставит лайк между делом и подпишется продолжаю сейчас завинчивать вот видите, вот. у китайца люфт слизалось все все нафиг блин уничтожилось вот он опять повторюсь смотрите ой вот это да смотрите это ржака и умора вот это вот это вот достойная вещь кстати тест на ваших глазах друзья вы меня простите что долго Смотрите, запоминайте, я несу полезность на своем канале, подсказки. Вы, если стоите перед выбором, да, вы хоть посмотрев вот наш, наш канал, мой канал, такие каналы, как вот мой, вы будете знать стоит брать или не стоит и смотрите вот я ее докрутил пока вот со своей болтологию здесь вот продолжал да по всем этим моментам Знаете, докрутил легко и непринужденно да вот в такую деревяшку и еще смотрите вот на силовое пошло да смотрите я могу ее вообще вот туда все вот она то есть видите вдавил ее вот шляпку что происходит у нас теперь с этим с отверточкой ничего не происходит ничего то есть она не слизывается абсолютно и даже нету даже намека нету на какой-то слизывается. то есть еще раз говорю что выживет будет жить еще раз, вот, ну, опять же, еще раз повторюсь, конечно, вот это отвертки для столярно-плотницких работ, не для слесарки, ну, для слесарки, но для умеренной. Для слесарки есть силовые, ну, такие ударные отвертки, ну, автомобиль, если чинить, это тоже можно чинить, они тоже подойдут, но есть специальные наборы автомобильные, ну, их тоже можно, конечно, променять и в столярке. А мне вот, вот эти вот просто еще и привлекательные по своему внешнему виду. Вот я выкрутил. Да. Так, кому долго это все дело, да, проматывайте или уматывайте. Здесь специализированный канал. То есть, вот этот вкрутив, вот этот вот саморез, смотрите, отпадает необходимость, ну, в закручивании вот этих вот всех саморезов. Смотрите, причем, опять же, держится опять же держится да смотрите опа нормальная тема тут конечно не стопроцентный магнит который будет хватать и вам магнитить все на свет тут условный магнит вот так вот под к себе вот так подтянуть вот так подтянуть но если вы хотите их супер намагнитить, да если опять же Намагничиватели, да, и в том же Стэнли продается вот этот вот намагничиватель. Так подмагните себе тогда вот это дело. Вот, можно подмагнитить. Вот они везде продаются, эти намагничиватели. Вот плюсиком раз, вот так вот подержали. Вот. Раз. Вот. Вот, раз и все. Подмагнитите. Это не супермагнит, там, который должен быть э, прям 100% магнит, магнит, магнитить, все. А то некоторые скажут, а не магнитит говно отвертки. А то, что она закручивает нормально, да, то никто на это и потом не обращает внимания. Вот смотрите, закручиваем. Это саморез, тоже столярно-плотницкий, но с мелкой резьбой, преимущественно его используют для металлических соединений ну в дерево тоже можно кстати ничего страшного в этом нет есть такие моменты скомбинированные, комбинированные когда и дерево и металл надо соединять вот пожалуйста применяют вот эти и вот ph2 да? вот. h2 вот мы вот этой длинной отверткой. давайте по попробуем короткой вот короткий коротенькая стендри да вот давайте вот так тоже все спак нормально кстати тема удобно очень конечно непривычно после моих пузатеньких да вот закрутил давайте пузатенькую я попробую сейчас сравню возьмем вот пузатенька олимпия которая я говорил и на закрутим сейчас опа царапаю стол подвыкручу вот этот вот а, ну вот, я уже это и начал, да, выкроюсь. Ну, в принципе, по удобству, так, ну-ка, я не понял, еще раз, давай сейчас, по удобству. Это вот, ну, радует всегда, вот эта Олимпия. Вот, кстати, эти я бросила, она остановилась. Это вот о чем я говорил, о преимуществе. Вот таких вот. Это вот бросил, тоже остановилась, но она не такая ограненная, она немножко катается. Но вот эта резина, ее останавливает, вот эта большая. И тут видите, как тракторный протектор такой вот есть. Такой дизайн сделали как-то под тракторную резину. Не знаю, видно будет, не видно. А, вот, вот он, видите? Типа тракторный протектор такой, автомобильное колесо. То есть вот это вот, смотрите, классно закручивать, вот пузатенькой. Вот не пузатенькая Стэнли, да, вот сейчас. Да то же самое, все нормально. Тоже удобно все. Вот видите, она такая вот тоже, видите, не стопроцентный кружок у нее круг. Я ее чувствую, чувствую. Это очень важно чувствовать инструмент в столярке особенно монтирование шкафов встроенных там, ниш антресолей всяких да это все столярка плотницкие работы это двери плинтуса подоконники окна все остальное мебельное это столярка вот если что кто не знает да столярка это столярка плотницкие работы это плотницкие работы вот закрутил нормальная тема все. Вот протестировал пару таких отверток, мы с вами все убедились, что бомбические, просто бомбейские отвертки. Китайцы сейчас вот возьму, опять же, китайцы, где китаец? вот китайцы. Ну, на откручивание, да, вот, слизанный, слизанный вот это вот на откручивание. Вот у нас слизанные отвертки в комплекте, допустим, да, нет хороших, вот такие есть. И нас жаба душит покупать хорошие. Что мы получаем от плохих из-за своей жабы? Вот неустойчивость, проворачивание, видите, она, она крутит, она крутит, да, она крутит. Но в итоге, смотрите, через раз, раз и все. Ой, смотрите, пока болтал еще больше, смотрите. Это просто зашквар конкретный. Протер как скала. Made in China или как у нас принято говорить говорить Made in China. Вот оно Made in China, Made in China, Made in China. Made in China. Я откручиваю дальше Made in China. На откручивание остальное. все, не хочет все. Опа. Сейчас приложу чуть, -чуть усилий должно подхватить и вот-вот оно мучение работы китайским инструментом, ноунеймовским или еще каким-нибудь. Открою всем секрет, вот это отвертки FIT, не хотел называть, но вот FIT, FIT у них есть хорошие позиции. Кстати, про FIT, что я хочу сказать, вот это вот ударная, вот она, вот она FIT, да но вот у фита инструмент инструменту рознь видите вот этот вот они заказали на хорошем заводе она не убивается а вот это вот они заказали на плохом заводе она мягкая или им на плохом заводе говорили, давайте купите, закупку сделайте подороже, мы вам хорошие, качественные сделаем. А, а ФИТ, это санкт-петербургская такая компания, там с какими-то уральскими корнями, а, замастырившаяся под Канаду, да, они говорят, что они типа родом а, инструмент, короче, <соценно> легендарный из Канады. Это все вранье. И они такие решили, наверное, в этом заводе им сказать, да нет, не надо, и так пойдет, давайте подешевле. у нас люди в стране не богатые нищеброды и нам надо подешевле да то есть чем чуха нести тем жига так скажем да. и вот вот результат я ее отбросил эту отвертку потому что невозможно уже откручивать маленькой вот эти вот сейчас продолжу откручивать ну удобно кстати но на откручивание вот взять с длинной ручки тоже полноценную и вот смотрите опа нормально то есть силовое здесь более такое вот, дорогие получается. зрители, дорогие мои друзья и детишки, вот такие вот отвертки, вот они, качественные качественные. И вот вы видели ранее некачественные. Ну и тут засветился вот этот вот намагничиватель. Такой вот. Кстати, есть такой же от Стенли, Этот, я не знаю, это тоже какой-то нормейм no непонятный, да, но рабочая фигня. Друзья, буду еще показывать про инструменты. Подписывайтесь, не забывайте, не потеряйте. Ставьте лайк и пишите комментарии. На этом у меня все. Вот с этими вот инструментами свершилась мечта идиота. Всем пока.